также и о глухой защите глухую защиту покажи ну какая ближе дистанция какая да. глухая защита во а кулаки сожми да очень про чуть таз назад дай. вот таз на дай, чтобы вот вот ты наклонишься немножко и потерешь вот даже здесь ближе дистанции не надо тянуть руки сюда на подбородок у тебя локоть бедро кулак вот они висят, да, таз, вот он. Не прогибай спину, дорогой. Mm -hmm. Вот ты согнул локти, и кулаки оказались на уровне плечей, а опущенный подбородок оказался на уровне тоже плечей. И теперь очень короткое действие, например, да, на наношу удары, просто плечо приподнял, уже его кулак вышел на, на лоб. Раз. Вот дело? Вот по, по башке вот пропустить, вот здесь вот это довольно-таки все равно тяжело. Голова маленькая, штука такая. Понимаешь? Но все защищается в основном идет, да? И каким образом? Вот я в глухую защиту, все. Я уже поднял руку сюда. Но а посмотри, как у меня ливер открывается. Я наоборот, вот вот сюда я сел. Чем ближе я к противнику, я уверен, что у меня здесь он, ну, не будет сильного удара. Нету дистанции, нет у него разворота. Будет он крутиться, это все уже видно. Но если ты поднял руки сюда, вот подними кулаки. Здесь однозначно пробьется. И начнется что? Таскание рук. Опущенный подбородок. Не, не голова вытянутая. Если смотри, где руки оказались, видишь, дырка. Кулаки прижаты. Вот, к плечам. Локти плечи. И подбородок опущен за, на плечи, За кулаки. Не кулаки поднял, затянул на голову. Это уже ситуация. Защитное действие. А, да. Вот, оп, коротко, легкое движение. Да, два плеча. Оп. Вот и все. И здесь защищен. Ты Невозможно здесь понять, какой удар тебя наносит. Снизу пойдет, либо сбоку. Согласен? Yeah. Ты немножко видишь, как, с какой руки тебя бьют. А какой это будет удар. Может апперкот, может сбоку, может быть снизу, тут очень тяжело его разобрать. Вы так стоите, вы силе прилагаете, чтобы вот локти внутри вас... Нет. Я ставлю ноги пошире, у меня расслабляется поясница. Да. И я сажусь... Ну что делать у тебя? Попробуй сейчас не наклониться, не наклоняйся не на... а, а подсядь просто попы. Во! Поднял, согнул вот, Во! Так удобно? вот так же не сходится ну, да? не, и не надо пускать хоть надо будет сведешь ну что ж конституция у тебя такая широкий ты вот здесь будешь будешь вот подрабатывать локтями да подними голову вот будешь во, вот подрабатывать вот и все у него у кого-то тоже ну не сходятся от руки все. ширина у него квадрат просто вот такой ну, он ну что делать вот он начинает вращаться еще что-то делать Знаешь? У кого-то такой живая тяра, мощный ударная мышца? Пресс. Пресс, пресс живот такой, шарик с кубиками, базара нет. Ударный же мышца, знаешь, когда бьешь. Dance. Бедро, пятка еще, живот инерцию придает. Это очень страшно, люди. Как бомба, сюда выглядит. Да? То есть вот сюда держать руки на голову, закрываете по это не глухая защита, это косяков. Это реально ты открыт. Больше закрывать корпус вот да, и втыкаться в противника. Да, вот, клинчевать вот даже. Оп, вот, плечо ему. Видишь, вот, загонять плечо между рук, и тем самым даже раскрывая его руки, переворачивая здесь. А, извини. Даже я этим плечом что аж вон, отвести могу, так, оп, и раскрутиться. Загнал сюда, все, в ливер открыт. Все стараются бить, очень мало бьют по животу, надо наоборот работать. Надо показывать в голову и по животу, и переводить на голову. А все стараются первым ударом залезть в голову. В голову попасть очень тяжело, чуть отклонил, чуть наклонил. И кулак, он уже пролетел где-то. А вот пугать туда, пробивать, пугать, пробивать и переводить, когда ты уже в средней дистанции, это да, а с дальней дистанции Сразу первым ударом попасть вообще дурной тон считается. Второй удар дерну где-то. Да да да да да туда забежать. Ну базарный. Окей. Запомнил группировку. Покажи еще раз. Да да. Оп, плечо. Все. Молодец. Пользуйся.